Со временем вот эта часть вот здесь вот она становится тоньше, вытирается, изнашивается и начинает вот так телепаться. Но здесь все новое, а так начинает такой определенный люфт. И когда приходит время, эту часть нужно заменить. И как и кнопку, это в принципе сменяется довольно несложно. Вот посмотрите, здесь есть, вот здесь вот, вот здесь проходит металлический штифт, и мы должны его выбить снять вот эту часть, выбросить ее, поставить новую и забить обратно, либо ну, там в каждом ремкомплекте есть свой штифт. Вот что важно понимать. Вот этот штифт с одной стороны он плоский, он здесь, а с этой стороны он круглый. И нам нужно выбивать в плоскую сторону, то есть мы вот отсюда ставим, берем молоток. И вот он начинает отсюда лезть. Если мы попробуем его забить в обратную сторону, он у вас будет очень плохо выбиваться. Он будет... Просто вот этот весь канал, он будет повреждать и будет держать сам себя. Вот. А так, смотрите, очень просто. Вот мы его достали. Вот он штифт. Вот, посмотрите внимательно на эту плоскую сторону. Вот она. И эта сторона круглая, не путайте. То есть плоская должна выходить первой, а не залазить внутрь и не рвать все там внутри. Вот это наш ремкомплект. Поворотная часть, та, которая изнашивается больше всего. И вот такая она вот так выбивается и также точно и вставляется. Теперь опять же, посмотрите, где у вас была плоская сторона. В принципе, вы сможете увидеть. Точно так же вставили, взяли штифт, надели на него эту поворотную и забили забивается обычно тем же самым старым штифтом вот мы заменили поворотное колено из старого сделали новое вот это очень простой двухминутный процесс а, пожалуйста Знайте об этом, что оно делается именно так.